Ну вот, мы проснулись. Эти капитаны, которых мы напоели, успели мы все-таки их спасти. Мы позвали врачей, они смогли их спасти. Мы больше на ту землю не полетим. А там злые люди, они нас и так ели оттуда, как бы пришли. Они волчком полетели, это все козни их были. Они могли нас вообще убить. Хорошо, хоть долетели. А теперь сейчас ракету починим и полетим на Марс. Может, на Марсе кто-нибудь живет? Полетели. На Марс мы будем около тысячи лет жить. лететь. Вроде бы как немного. Если мы здесь будем жить, мы очень быстро умрем. Мы не привыкли так мало жить. Мы уже привыкли очень много жить. Пока мы летим, и те старики умирают, и те люди, которые там были на той земле, умерли. Мы прилетели на Марс, Пришло, прошло уже тысячи лет. Марс такой оказывается страшный, вулканы кипят, какие-то страшные чудовища, и они смотрят на нас, как на блох, и мы на них смотрим жалобными глазками, и они что-то кричат очень непонятное, но у нас аппарат есть, он переводит. А он кричит, хлопай эту блохо, это плохая гадость, что это у них? О, у них моль какая-то, давай хлопай ее. Они как-то странно очень разговаривают, очень неприятно. Но наша машина может переводить их язык, слава богу. Они бегут нашу ракету хлопать, летим на этой ракете. Они не могут нашу ракету догнать. А теперь давайте дадим все кактусы и всю волчьи гуду на них высыпем. О, они все это едят. И им хорошо. А почему им хорошо? У них волчья года тут растет. И на иголках они жив... сидят. У них прямо как у тех. Неужели они живут так же, как те? Что это такое? Почему они этот смеется над нами? О, хлопают. Это неужели мы прилетели на ту землю? Но это Марс, что ж такое? Почему тут так же, как там? Это нам предлагает вкусную смородину. Попробуем, браться, Попробуем. Нет, давайте лучше правим на лаборатории. А то вдруг там какой-нибудь яд. Здесь сильно тактичный яд. Он очень убивает. Эта девочка добрая, с добрыми глазками, нас убить хотела. Она нашу ракету ест. Остановите ее, она сейчас ракету нашу съест. Она говорит, показывает нам пальцы, что очень вкусные мы повара. Нет, девочка не кушай, это вкусная ракета, то есть она невкусная. И девочка открыла побольше в свой рот и проглотила ракету. А теперь она показывает нам на иголку, говорит. Полетите вы на ней, она хорошая иголка, она не налетала на вашу землю. Но вы такие там странные, мы решили назад вернуться. Мы со слезами говорим, мы не можем летать на иголках, мы спать не можем. Странно, а вот те такие, которые похожи на вас, прилетали и показывали, что они очень любят. Мы многие подарили дополнительные у них они вообще-то есть, они просто их отказались от них. Вот мы их научили, эти гадости есть. но яды, это вы так их назвали, вообще это полезно. Вы хотите попробовать? Нет, нет, спасибо, они тоже хотели нас попробовать. Они тоже? Они тоже на кроватях спят, в этом всем духе. «Да, на кроватях спят, они молодцы, они продвигаются быстро, и они были тоже первобытными, они нам тоже это, то же самое говорили, что вы». «Да не может быть, они вас обманывали, они жили, как вы, с компьютерами, с двумя ногами и со всем остальным. Единственное, что они придумали, на таких специальных машинках ездить, чтобы вечно жить. Они так быстро летают, что они живут сколько хотят». О, а мы такого не придумали. Ну, придумайте. Ван, садись на иголку. Нет, нет, спасибо. Мне еще дорога моя задница. Задница? А что такое задница? А, это чем я сажусь. А у нас такого места нет, поэтому мы можем на иголке садиться. Вот, смотри, я сажусь, мне не больно. Она делает массаж. Не... Ну хорошо, мы потом построим вашу вкусную еду. Но постараемся ее не съесть в следующий раз. Понимаешь, мы иголки едим. А, вкусно. Попробуешь иголку? Нет, мы железо не едим. Ах, странные вы люди. Это вы странные. Мы очень спать хотим. Ладно, старайтесь, девочки. А как вы ракету за секунду построили? Мы быстрые. Это вы медленные. Ложитесь спать. Спокойной ночи, спокойной ночи. Завтра увидимся, завтра. У нас время медленнее идет, чем у вас. Но живем мы вечно. Зато не размножаемся. Мы как раз... родились, так странно, так и живем. О, классно. Да. Сейчас спите.